Хотя уже клубится темно-синим, Мы взгляд на небо только мельком кинем, Друг друга спросим, мысленно пойдем, И никуда не тронемся, пока Мороженое не сягнет в чашке, А после в насквозь вымывших рубашках, Бежим в подъезд, как два смешных щенка.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 И мы с тобой, остановив сближение Стряхнем остатки колдовской пыльцы И мы с тобой, остановив сближение Стряхнем остатки колдовской пыльцы Она как бы как бы воспоминания, потому что мне жена говорит, ну знаешь, в твоем возрасте теперь вот, то, что целовался в подъезде, как люди не поймут. Я говорю, ну понятно. Поэтому вот эта вот музыкальная цитата из фильма начала, она как бы тоже просто пальцы сами заиграли, она уже отсылает куда-то туда, далеко, в прошлое.